Какой должна быть настоящая РПГ? Если кто-то задаст мне такой вопрос, то я как олдскульный представитель игровой индустрии отвечу, что настоящая РПГ должна как минимум не уступать Готике. Ну и раз уж мы заговорили о Готике, то у меня для ценителей этой замечательной РПГ, и не только для ценителей, а в принципе для всех, кто обожает РПГ-шки, совершенно новые новости. Конкретно речь пойдет о недавнем тизере, выпущенном компанией разработчиком игр THQ Nordic. Да, именно эти парни теперь возглавляют штаб разработки, который планирует заняться воскрешением, возрождением и перезапуском знаменитой легендарной серии игр по готике, только на совершенно новом движке Unreal Engine 4. Но не стоит пока особо радоваться по этому поводу, ведь как заявили разработчики, если идея с перезапуском будет увенчана успехом, то только в этом случае компания наймет новый штат сотрудников и вплотную займется разработкой. Как таковой даты релиза, само собой, пока еще нет. На данный же момент есть только тизер видео с одним из ключевых персонажей, который очень похож на Диего, который что-то нам рассказывает. Есть еще видео сравнения старой части с обновленными полигонами ремейка, а также час геймплея, который вы сможете посмотреть сразу же после того, как я закончу болтать. Но ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея и просмотра! This is a story a thousand times told. Although I'm sure there's always room for one more. Mm. This time will be a little different. Believe me, I was there. I remember so well that pestilent cesspool I -like called home back then. Of the colony. Ah, but. As happens in the greatest stories, everything starts almost by accident. A great ball of fire, a mysterious scroll, a new convict. He did not know, but he would change everything.